Кабинет. Не знаю, я, я не, не видел предыдущие конфигурации. Но ваш я видел. <с <с у, я у меня старней. Присаживайтесь. Смотрите, я вас пригласил. Можно, да, если Хотите? Я вакцинированный да, я, я вас пригласил сегодня, в принципе, на закрытый показ, поэтому вы можете всем внимание можете на работу ваших подчиненных. Мне очень интересно просто получить ваши комментарии. Я, честно говоря, ну, такого не видал. Смотрите, это происходит И, в Гнепропетровске? Гнепропетровске? Гнепропетровске? Не, не, я с Харькова. А вам сказать Гнепропетровске? А какой-то номер выбрать можно, чтобы я, ну, блин... Гнепропетровске? Не, а, а, ну, не, не, я с Харькова. Да похер, я на серию мне похорону, нет, чтобы номер был нормальный. А что что Ну хотел 15 потому что я зашел на сайт и звонил у Мрево, сказали, нету такого наличия. Ну есть вопрос цены. Да ну скажите, сколько я же просто понимаю по цене. Давайте так. Последующая сторона. Да, да, я проходит чтобы сказали, что на моменте этого на учет. Мы делаем заявку на этот номер, если ну, я говорю, он цифр подходит руки э, объекты. Да, окей, хорошо. А вы скажите приблизительно, сколько да. все, чтобы чтоб поменять надо, чтобы мы понимали, э, сколько всего денег. Ну, и это все подходит. Это с регистрацией это или, или отдельные штуки? Но ну, двух, номер, ну, просто скажите, что там есть, еще почем. Да. Просто чтобы я mm -hmm. понимал. То есть 3,5%. Это я получаю регистрация. От вас требуется что документы все есть. Потом в нужный момент я позвоню, подъедете на.. Да, я помню. Меня тут подождать. Можете гулять, пить кофе, это добрые пару часов у вас. Ну, час точно есть, а потом еще и. И подскажите, ну, хотя бы максимальная цена номера, чтобы мы сейчас. Ну да, просто мы понимаем, Просто у нас предел по деньгам. Просто валяется тут. Я имею в виду максимально рассчитывать на что непонятно. Я То понял. Есть, там такие перемены, что если он вот здесь валяется, ну, как 500-700 тысяч лет, ага. какие-то ну, Если и... он лежит где-то в другой области, например, на, друг, на другом городе, это уже там, условно печально этого Брэл, этому, мы не к Помнишь, ты мне должен там, и, ну, и начал но, ночью, Я понял, да, я Это уже ну, за десятку не вылезет все? Я думаю нет. А, ну все. Тогда да, да, да просто чтобы мы понимали, у нас и там идет. Да, чтобы я просто знал. 15 это 3. 350. Ну да, есть. Да, да. да. Алло. Алло, добрый день, это Ярослав по э, регистрации. Да, да. Э, подойдите на первом этаже, есть к сервису выхода, подойдите к сервису, пожалуйста. Хорошо, сейчас подойду. Спасибо. где экспертный объект, мы там предъявим а, ну сейчас Сейчас то экспертам нужно открыть да, сейчас дело том, что если проебали это 50 на 50, сейчас идем по чтобы не было украинского вина, то есть или она чистая корейка, да, наш, не присваивая, если есть, мы его сейчас нахуй отламываем и на память поражаем. Да, У меня наджили такой коронавирус. Выгромано в Украине. Если вот тут проем. А у нас один только, да? да? У нас ну, он одинаковый. Он, он одинаковый. А если это, это начнет отдать деньги. Фамилия. фамилия не сяла подпись. А, Звонил Ярик. Подойдите. Подойдите. Я. Сейчас. Здесь, да? да? Фамилия не да, Фамилия не сяла подпись. Молодец. Чувствую Писарем в армии был. это? За... не Все нам к нему, да, к Ярику? Позадите, к Ярику? да. Да, а, я, да. Я да он пойду, Он забрал сказал к <связь> Не, пятьнадцать, за что? Ну, 4,5 они а ну за самую монету, ну не А. Ну, все равно, да, будет. Сколько? Четыре с половиной. Да. Четыре восемьсот тысяч, да? Хватает. Хватает, подохну, У нас. 4850 850, полторушка, заправиться. ну нормально. 7, 8, 9, 10. Это две. Так, пять, три. Сейчас, сейчас. Ничего не видно. Сейчас. Ну, сюда тут три, по-моему. Должно хватить. Должно хватить. Не, не, не, нам Спасибо вам большое Спасибо Красота Итак, у нас 13.00 дня Техпаспорт получен, номера получены Смотрите, сейчас у нас рабочий день в разгаре, пятница, да, еще начальник должен быть на месте. Я думаю, на месте. Информация, давайте мы сразу позвоним ему и уточним, может, действительно это дубликат номера, может, быть действительно это ошибка, и выясним обстоятельства регистрации этого автомобиля. Нам уже ничего не мешает это сделать? Ну, мы завтра можем это сделать. Нет, давайте. работает завтра. Смотрите, в мы сегодня собрались, не откладывайте на завтра то, что можно уволить сегодня. Набирайте. Уволить начальника центра? Давайте человек есть не обстоятельства делать. Друг он герой, друг он помогает. Не, ну, смотрите, вот чисто для вас. Давайте не для а, меня. Смотрите, чисто для меня не надо ничего делать. Давайте сделаем хоть что-нибудь для людей. Я к вам приходил. Мы с вами общались. Да. Мы, по-моему, друг друга поняли. Я да. вам дал понять, что это блядство должно закончиться. Вы делали максимальный вид, что вы поняли это. Я делал максимальный вид, что я в это поверил. Давайте, чтобы сейчас... Не находить виновных и невиновных позвоним и уточним у начальника что вам мешает вы заместите позвоните уточните давайте не хотите вы не давайте не я наберу пульсант. я при чем доктор? давайте хотим просто, мы или не хотим а, начнем наберем. с того что это моя работа набирайте а, кого начальника этого сервисного центра ну, я, к сожалению, не знаю начальника сервисного центра, я сейчас выясню его телефон, но дело в том, что Без для ног. того, чтобы Давайте разобраться сейчас. в этой ситуации, Секундочку. мне начальник не нужен. Мне нужен, набирайте. Ну, о чем я с ним буду говорить? Я, если я, я буду с ним говорить вместе с вами, набирайте, ставьте на громкую связь, будем с ним разговаривать. В чем проблема, я не могу понять. Я хочу знать, что происходило Я с этим тоже. автомобилем, что было с этой регистрацией. Я... Для этого мне нужно посмотреть у, у себя в компьютере, Всем не у ничего. него. Не надо мне ваш компьютер. Набирайте начальника, мы сейчас ему зададим вопросы. Он на месте, сейчас разгар рабочего дня, он в силах выяснить. Набирайте. Я считаю, это нормальная практика. Если вам нужны служебные номера, у меня есть сотка, десятка, любой внутренний номер. Можно позвонить прямо к нему в кабинет и пообщаться. Александр, мне нужно э, сейчас вытяг из э, ЕДРТЗ для того, чтобы, посмотрите, вот вы показали видео, на котором люди пришли и перерегистрировали автомобиль, при этом они попросили определенный какой-то номер, который их интересовал, правильно? Ну, то есть комбинацию, которая их интересовала. Они попросили эту комбинацию у человека, который занимается изготовлением дубликатов, и, вероятнее всего, он обратился к кому-то из сотрудников сервисного центра с вопросом, есть ли такой номер. Мы не знаем, там, что ему ответил сотрудник сервисного центра, но по факту мы видим, что действительно автомобиль зарегистрировался именно с тем номерным знаком, который просили клиенты. Правильно? Продолжайте мысль, я не знаю, вы специалисты. Для того, чтобы мне задать вопрос, правильно задать вопрос начальнику сервисного центра, либо сотруднику, который проводил эту регистрационную операцию, потому что мог, в принципе, и сотрудник проводить, я хотел бы понимать, где в этот день находился именно вот этот номер РН. Для того, чтобы мне это понимать, мне не нужно звонить про мне нужно посмотреть у себя в ЕДРТЗ, где он находился. Набирайте начальник. Мы вместе мы зададим вопросы, которые нас интересуют. А он вам тоже самое скажет, что он не Отлично, может я это хочу ответить. Пожалуйста, будьте любезны, наберите начальника, или я его наберу. Марина, найди мне, пожалуйста, телефон этого начальника и набери мне его. Кстати, я не знаю. Если мне приходится вас уговорить, я буду действовать сам. уговорить? Я же вам еще раз сказал. Класс. Поздоровайтесь, ставьте на громкую. Вместе позадаем задаем вопросы по конкретному делу. Это начальник. Человек у нас. Александр Григорьевич, у нас видео по центру 1249 и вопрос закрепления номера АЕ-1500 РН. Ну не только, да, вот, как Александр говорит, не только в этом, но регистрационная операция проводилась, в конце которой закрепили этот номер. Сейчас, будьте любезны, на громкую поставьте это же не секретный разговор. Можно на громкую поставить, Жен, Можно, не можно, это тайная какая-то да. ваша личная беседа или что? Вы у народного депутата в кабинете сидите. Я просто включу. Смотрите, а мне, Григорьич, не да. надо. Я вас просил набрать Хотя я же вам сказал, начальника. что у меня нет номера. Я не знаю этого начальника. Александр Григорьевич, будьте любезны, предоставьте нам номер телефона начальника ТСЦ 1249. Это город Днепропетровский. Его рабочий, мобильный, на тот, на который вы сейчас ему можете дозвониться, мы ему позвоним. Спасибо, мы ожидаем. Больше нас не интересует пока никакая информация. Двенадцать двенадцать сорок. Не это Днепр. Двенадцать сорок девять. Это Днеппор. Двенадцать сорок Сейчас сделаем. Ну, я, я бы еще у Димы попросил бы вытяг по этой регистрации, чтобы он распечатку ну, сделал. Машины скажите. А, ае пятнадцать РН или Рм. Двадцать АЕ пятнадцать два А пятнадцать нуля. Угу. Все, сейчас, сейчас сделаем. Хорошо. Спасибо. Хватит, ну, у меня ну, потом следующее видео посмотрим. Но пока меня интересует вопрос. А вас смешает только то, что номера ему доставали? В принципе, сам процесс регистрации вас не смешает. я же процесс регистрации самого не Хорошо, давайте я вам еще раз включу видео. Так, на этом видео процесс регистрации. Отлично, нет. скажите мне, пожалуйста, вот это вот, то, что мы видели, вареничное, это является каким-то вашим э, помещением сервисного центра? Нет, конечно. Нет, тогда давайте звоним начальнику, я хочу понимать, ну, что это такое. А что происходит? происходило в вареничном? не узнаем у начальника, мы сейчас все узнаем. У меня есть ряд вопросов, которые я хочу задать. Смотрите, любому гражданину Украины два раза не надо объяснять, что происходило в Вареничной. Если вам надо объяснять, я потрачу свое время и вам объясню. Но два я отличные, думаю, э, два деньги. человека подписали комиссионный договор. Прекрасно. Проблем никаких Или, нет. Ну, я не Смотрите, два раза организм. никому в этой стране не надо объяснять, что там происходило. Вам надо. Меня люди выбрали для того, видимо, чтобы я вам это объяснял. Рабочий день разгарит, Давайте я объясню и вам, и начальнику, что Хорошо. происходило в орелище. Объясните. Давайте дозвонимся до начальника, послушаем. Вы же говорите, вопрос. вам не надо объяснять. Так да уже сказали, сейчас, никому не надо надо Ну если никому не надо, что то что звонить? Звоните начальнику, он говорю, что такое вас уговаривают уже? Это ваша работа. Ну мне объясните. Я вам же, объясните. Я ж тоже звонил Вам объяснить, что Конечно. там происходило. Происходило там простое. Ваш начальник, и не один, и мы перейдем к следующим сейчас начальникам, открыл себе напротив входа в сервисный центр свой альтернативный сервисный центр, где люди вынуждены платить ему бабки наличные для того, чтобы простую, козью услугу получить. Вот что происходило в Вареничной. И если вам этого не понятно, то мы посмотрим и другие видео, где нагляднее показано, что происходило. Если вам этого мало, и если вам этого мало... Давайте все-таки дождемся давайте, номера телефона. Давайте, Смотрите, я не могу успокоиться по одной простой причине. Я к вам приходил спокойно, неспокойно, до вас не доходит. До вас не доходит одна простая речь, что это все на виду. Вы людей заставляете стоять на коленях для того, чтобы они просили обычную обезьянную услугу. И вы конкретно тоже к этому причастны. Александр. Смотрите, Ко мне я называют я... конкретно вашу фамилию по Днепропетровску в, свя в связке вот с этим товарищем. Давайте мы дозвонимся, Нет. смотрите, давайте дозвонимся и вы разведите мои сомнения. Если я ошибаюсь и действительно там все происходило по закону, я перед вами лично, публично, где хотите принесу извинения, честное слово, и скажу, что я был неправ, и я ошибался, и в Вареничной действительно оказывали нормальную человеческую услугу. Пожалуйста. Я еще я, раз не, скажите, проблема? Я вам сказал же, у вас, что как, там оказывали нормальную услугу. У вас я как вам у профильного зама. Что? Скажите, нет номера телефона начальников сервисных центров? У вас в телефонной книге нету? Вы мне нет, я вам могу ее показать. Да мне не у, надо. Блин. Скажите мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь на работе, если у вас, как у профильного зама, нету номеров телефонов э, начальников ТСЦ? Я вам даже могу показать. Что да мне не мне надо работать. показывать. Вы мне скажите, а вы пожалуйста, компьютеры а Я вам покажу, как можно было провести эту операцию, не заходя в вареничную. Да ну! Да. А я вам покажу. Вот. Смотрите. Вот это люди мне пишут, которые обижаются, что я не отвечаю на их сообщения. Вот они мне пишут. Вот это те люди, которые пытались оформить услугу, не заходя в вареничную. Вот эти люди, все по всей стране, не только по Днепру. Тут и Винница, тут и Харьков, тут и Днепропетровск, тут и Запорожье, тут и Хар... все города Украины. Они все пытались получить нормальную услугу, не заходя в вареничную. И я вас пригласил именно для того, чтобы вы объяснили мне, как мне получить эту услугу, не заходя в эти долбаные вареничные по всей стране. Звоните, пожалуйста, этому человеку. Я хочу у него понять. Как работала в данном случае система регистрации автомобиля, замена тех паспортов, кто получал электронный билетик, как этот человек вообще оформил машину, не заходя в сервисный центр, как он получил регистрационный документ. Я это хочу узнать. Пожалуйста, наберите. Да я наберу что Давайте. Наберу, что я волнуюсь, почему так? Да потому что я трачу свое время. Я трачу бюджетные деньги, налогоплательщиков на то, что я за вами бегаю, как придурок, полгода, и пытаюсь вам объяснить, что времена поменялись, а до вас не доходит эта херня, ну не доходит она до вас. И я нервничаю от того, что меня достало вас учить, как надо работать, и вы прекрасно лучше меня знаете, как надо работать, только вы не работаете, вы зарабатываете, вы понимаете это или нет? Я вас хочу спросить, вы, э, как гражданин Украины, сколько раз заходили на сайт планового сервисного центра, которым вы так э, опекуете всех? Как, смотрите, это очень просто посмотреть. Последний раз, когда мы с вами обсуждали сайт вашего сервисного центра, это было, когда я э, общался на комитете. И я да. вам рассказывал, что я провел аудит вашего сайта и конкретно вам сказал, что надо сделать по камерам. Вы по камерам решили вопрос? Да. Зайдем? Зайдем. А ну. Нет, сидите, все, я все предоставлю, смотрите. Эээ. Планшет. Мне. Сейчас принесут планшет, и мы все посмотрим. Ну давайте пока все же перейдем к нашим баранам. Давайте. Звоните. Звони в приемную Марина этому чуваку. Я не знаю, мы не можем звониться Здравствуйте. Вас, Малининов беспокоит. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы проводили, ну не вы, а в вашем центре проводилась регистрационная операция с автомобилем, которому был присвоен номерной знак, чтобы вы понимали. Мы сейчас, я сейчас приемный народного депутата, я включил на громкую. А, э, номерной знак АЕ пятнадцать два Р. Еще раз скажите. Ну, вот так, пожалуйста. РН. Да, 2 сентября 2021 года. Расскажите, пожалуйста, каким образом была проведена эта регистрационная операция? Я могу Да пусть смотрят сейчас. В чем проблема? Подойдите. Вы на рабочем месте сейчас? Здравствуйте. Да, конечно, да. Если вы на рабочем месте, мы повисим на телефоне. Будьте любезны, подойдите к ближайшему компьютеру, давайте выясним. Кто оформлял, на основании каких документов, была ли это электронная очередь, или это поточная черга была. А также я хотел бы знать, вы знаете, что у вас расположено напротив входа эм, предприятие, которое занимается торговлей, дубликатой номеров. Оно вам известно или нет? Есть разные организации. Нет, не разные. Я говорю про конкретную, которая находится прямо напротив входа в ваш сервисный центр, в торговом центре. Ну, слева есть, да, знаете, отлично. Если можно, пожалуйста, вот не вешайте трубочку, узнайте нам по вот этому автомобилю. Очень интересно понимать, как было и кем произведено. Каким. Меня интересует также, какой менеджер ваш там работал и кто оформлял именно. Я вам Сейчас я уже поднимаю. Спасибо. Давай. Сейчас. Микрофон выключу? Маш. Мне нечего скрывать от уважаемого господина начальника, поэтому. Будет очень интересно. По виннице вы вообще там что устроили? Я вообще не понимаю. Вы напхали туда. Вы, по-моему, уже всех. Вы скоро больше большей стороне свою поставите. У вас вообще совесть есть? Смотрите, общаться с паном Князюком не имеет никакого смысла абсолютно, по причине того, что на самом деле всеми этими процессами занимаетесь вы. Вы его профильный зам, и вы несете полную ответственность. И когда я приходил, задавал вопросы, сам господин Князюк пенял на вас, и говорил вам, что вы в полной мере можете мне сказать, как обстоят дела в ГСЦ. Так я вот хочу понять, с тех пор, как я к вам приходил, и как вы сейчас пришли ко мне, Кроме вашего сайта, который вы так хотите мне показать, что-то изменилось в структуре ГСЦ, там начала работать электронная очередь. Это, кстати, все вот эти истории, это уже после того, как я к вам сходил. Это вот последние две Скажи, недели. Скажи, большинство времени начала работать электронная очередь даже в терминале. Потому, даже что у нас, <смех> даже конечно... там где нет компьютеров. Да, Конечно. Да, начала работать что... электронная очередь. Да. Скажите тогда, пожалуйста, почему все же люди ищут возможности, минуя эту электронную очередь, которая так хорошо работает, найти способы зарегистрировать автомобиль какими-то льявыми путями? Это у нас такие нерадивые граждане? Или это просто все-таки есть какая-то проблема в системе? Я да. хочу просто понимать ответ. Может быть это не к вам вопрос? Может это люди у нас такие, что они все время хотят что-то решить за деньги? Это в природе нашей лежит украинская или как? По вашему мнению, я вот хочу понимать. Смотрите. Смотрите. Людям, которые хотят зарегистрировать автомобиль и не хотят переплатить никому никаких денег, мы дали возможность это сделать. Я говорю сейчас о сайте не как о средстве получения информации, хотя Марина, его основное Марина, назначение. Зайди, зайди, пожалуйста в город Запорожье, попробуй записать меня на замену э, номеров там, допустим, не знаю, там на замену номеров там. Когда в ближайшее время? Да, так же в Винницу зайди да. обязательно, зайди в Днепропетровск в этот ГСС, посмотри на какой там день можно стать в очередь. Что посмотри, что там с очередями. У нас. Вот. Первое, это то, что на сайте с того времени добавился калькулятор. Если вы хотите знать, сколько будет стоить перерегистрация конкретного вашего автомобиля, который вы уже решили купить, либо условно там вы понимаете модель, там, стоимость его, который, который вы собираетесь приобрести, заходите на сайт, включаете калькулятор, и он вам пришло для того, что с налогами показывает класс. до копейки. Что сколько я предлагаю? Вы... Давайте мы вас перевезем, э, переведем к министерству федорову. Он занимается цифровой трансформацией, он классно делает сайты, приложение «Идея». Я вижу, вы большой специалист по сайтам, и вы там его классно модернизировали. Идите работать туда. Потому что работа ГСЦ – это не про сайт. Это не про то, что люди могут зайти и что-то там поклацать. Это про то, чтобы прийти и получить нормальный сервис. Более того, остаться с хорошим настроением. К сожалению, ни первое, ни второе вы обеспечить не можете. Я считаю, если вы не можете это обеспечить, вам надо искать новое место. Потому что, ну, я не вижу... Вам, я и поищу, и вы... если вы рекомендуете... Сидите, я не просто это рекомендую, делаю. я очень сильно настаиваю. Очень сильно настаиваю. Я надеюсь, что в конце нашей беседы вы берете правильное решение. И все же я хотел бы а, также узнать у начальника, что там <свот> происходит и сколько он зарабатывает. Мне просто интересно в этих схемах. Я, ну... Не нахожу я, к сожалению, спокойных слов для того, чтобы писать ему эту ситуацию, которая происходит в Запорожье, которая происходит в Днепре, которая происходит в Харькове, которая происходит в Вин... Виннице вообще. Я вам говорю, это вотчина вашего князюка, он думает, что он ее приватизирует после своего ухода. Смотрите, я первым делом, первым делом, после назначения новых начальников поеду в Винницу для того, чтобы посмотреть, как там организована работа. Всех, кого он там назначил, я лично поганой метлой буду гнать. Поэтому можете сразу им возвращать бабки за назначение и прочие дела. Потому что не будет им там жизни. Я там пропишусь. Это я вам гарантирую. Если вы думаете, что вы самый умный и никто ничего не знает о вашей работе, то вы ошибаетесь очень сильно. Я реально вам давал шанс. Я реально к вам приходил нормально, объяснял. Нормально для понимания давал понять, что так быть не должно быть. Две недели ровно после моего прихода что-то менялось. Все. Потом я только эту ситуацию отпустил, мыши в пляс. Вы не согласны со мной? Вы считаете, после моего прихода действительно работа ГСС улучшилась? Вы действительно поработали над ошибками? Вы считаете, что граждане сейчас могут получать полноценный сервис ГСС? Вообще, в сервисных центрах по Украине? Александр, граждане, которые хотят получить этот сервис, они его получают. Поверьте, у нас есть жалобы определенные... Ну, которые там допустим три или четыре года назад можно было бы за ней грамоты давать когда люди приходят и жалуются или пишут на сайт вот как вам пишут там мы потратили в сервисном центре там полдня регистрируя автомобиль который мы привезли в одессу там из-за границы Но они потратили три с половиной часа реально самостоятельно Я могу процитировать. Заметьте, самостоятельно без какое, бегунков, какое там, без чудо да? Какое чудо? это нормально это не просто нормально вы вообще ну, эти вы... случаи должны приводить мне в пример Давай. Ну, слушаем, да. Поднял да. я. Да. Документ какого вопрос? Тут была адресация по договору купли продажи который Заключался договор нашим администраторам. Имя, фамилия вашего администратора. Фамилия администратора, который? Дубя Артем да. Как да, Дуб... так, еще раз, Дубинко? Дубя Артем Евгеньевич. Дубяра? Регистрация происходила по э, электронной регистрации или это было поточно по чар, чаре? Это чаре, это номер 101. Чар. А, номер 101, отлично. Скажите, пожалуйста, у вас про про происходит какая-то какой-то процесс перерегистрации регистрациями за пределами вашего сервисного центра? Ну, процесс набирает заявление, проходит человек на площадку осмотра, сотрудники БИКЦ осматривают транспортное средство, приходит расписываться, заключает договор по продаже администратор, копиши расписываются, люди подаются покупателю и дальнейшая выдача номерных знаков и паспорта. Хорошо, выдача номерных знаков и паспорта происходит где? В сервисном центре администратора. Исключительно администратором в сервисном центре, в помещении сервисного центра, я правильно понимаю? Помещение там, где хранится, спецпродукция, да, наверное, знание, спасибо. У меня к вам вопросов больше нет. Всего доброго. У меня есть. Сейчас одну секунду. Э, да. Еще раз повторите, где заключался договор? Договор заключался в нашем ТС администраторе. То есть неторгующий администратор. Неторгующая тор... не организация администраторов, да. Я Передай... вам не надо. Все. Передайте ему большой привет. И от себе меня, тоже. от Григорьевича, да. И себе, кстати, тоже. Можете завтра в кадры заехать. Все, до свидания, больше не звоните. Спасибо вам большое, я больше не буду тратить ваше время, вот это я вам оставляю на память и тоже вам рекомендую заехать в кадры. Спасибо большое, действительно, за вашу работу, службу. Мы э, в полной мере ей